Так, добрый день, очередная распаковка, 10 посылок Приступаем к распаковке Начинаем с самой маленькой посылки Ты можешь рвать или нет Все, вставай, что у нас там? Божьи коровки а? ну? Это такие Красивые штучки. Называются они Девилчики очень это, это, это, это очень хорошо. Так. Они очень хорошо запакованы Они, кстати, на липучках Можно прилеплять Они маленькие Тоже Деревянные, кстати Вполне качественно сделаны Тоже Не да? пахнут Ну да, там садим куда-нибудь Да и просто для посылка. На холодильник Что там у нас? И о! Колодка тормозная. Они всегда нужны, всегда актуальны. Почему-то заказываю по одной штуке, не знаю. Вот тут. Даже ссылками нарковать не буду, это обычно. Так. Следующая, так, следующая посылка. Они такие они миниатюрные все, маленькие. Распаковки, но мне кажется, интересные. Нет. так достаем еще одна колодка А, ага, ложечка Смотрите, какая красивая ложечка Клёво. нравится да она тут как панцирь такой не панцирь как в ракушке такая. Это для соли скорее всего тут как камушек красивый такой так следующая Клёво. посылка ну, доставай ну, очередная тормозная колодка. Опять? Вот пара как раз кто есть. Так вот, так вот. О, там еще есть? О, две тормозные колодки. Может, там еще есть? Следующая посылочка. Что-то там интересное. О. Запаковано. Классно. Что мы там? О! Это как раз, дай сюда. Это что, шоколадка? Какие шоколадки? Это вот для гусиков. Ну, для лебедей тут они будут. А Плавать сюда поставим, и как будто они на озере плавают. Ну, что-то маленькое озеро. Ну, ничего, лебеди хватит. Как будто это уже посылка, как будто все ушко надрезанное. Ребенок не, не вытервел. И вот в итоге там, о, еще один домик. Это у нас домиков будет, ой зи здесь. здесь. Синенький. Вот такой красивый. О, а уже у нас был. Еще будет. Еще одна посылка. Надеюсь, там что-нибудь полезное будет. Например. Не только для мультика, и для велосипеда. Я его не помню. Так. О. Да я. Будочка такая. такая. Давай подойди. А, с другой стороны могут. Следующая посылка, там шарики вот эти знаменитые, которые. Ничего глазика. Которые. Опускаешь воду? Нет, воду. И они увеличиваются в объемах. А, что значит, а становятся большие-большие. Это потом, наверное, да, когда вы переедете, будем баловаться да? нет, давай сейчас засунем еще одна посылка, вот И там это, надо, если если так, коробочка коробочка что-то гринит дети предполагают, что это лего-игрушки доставай А, это не надо это, лом... это ломать это я у мамы физика или как это, какая такая игрушка так, вот там очень красиво упакован. это ну, такой, я не знаю, как по физике называется, когда палочки, шарики друг от друга бьются. Сейчас мы их откроем. Так. Это сюда. Интересно, как пенопласт туда достать. О, вот, все. Убирайте Так, вот я собрал. Сейчас я так, физический эксперимент. Так. да Классно? Подожди, подожди, дай, покажу. вот. Как это? А вот такая игрушка. Отводим. Она колокола, на колокола у нас будет игрушка. Ну так неинтересно, вот когда она стоит. Так вот так мы ее. Пем, пем, пем, пем. Ну, надо ровно, чтобы она. Так, очередная трава. Ну кстати, это подсиг не будет, чтобы Магазин А, это такая Что можно и не распаковывать Так, не посылка Она уже была открыта Здесь градусники Один хочу на работу Другой может на велосипед Вот, показывает Да, показывает, в принципе Так и есть Хотя 25 Как это? Этот, ну, столько же показывает Можно Смотри